Всем привет! Меня зовут Михаил. В продажу поступило вот такое изделие для транспортировки пилы Капекс на системе хранения Festool. Для крепления присутствуют вот такие элементы. Устанавливаются вот таким образом. Вот. И можно уже нагружать на пылесос либо на нашу колесную базу и транспортировать. Когда вы будете снимать пилу, Здесь есть ограничитель для того, чтобы замок не повредился. Вот также здесь присутствуют регулировочные направляющие, чтобы вы могли быстро спозиционировать свою пилу в нужном вам положении. И мы рекомендуем прикручивать хотя бы на два винта. Либо вот так, либо вот так, по диагонали. Хотя бы на два винта, это обязательно. Потому что вот эти ограничения, они вроде бы как бы и есть. Но тем не менее, если э, колесная база подпрыгнет на какой-нибудь кочке, либо попадете на камень, то она спокойно может даже через этот сантиметр перепрыгнуть. Также площадка для транспортировки подходит ко всем ящикам Festool, Танос старого и нового образца. Сейчас покажем, как это работает на пылесосе. Берем пылесос. Эта площадка может купиться отдельно также к пылесосу для транспортировки. Сюда уже устанавливаем свою пилу и можем перевозить. Вот таким образом. Также сюда можно поставить ящиков, чтобы это было повыше и поудобнее. Все ящики обязательно фиксируем между собой и ставим нашу площадку уже с пилой ну либо же по отдельности кому как удобно фиксируем и вот уже будет намного удобней перекатывать имеется два отверстия это ручки кому как удобно можно с этой стороны можно с этой стороны рекомендую пилу повернуть на угол либо в этот, либо в этот. Так будет немножко покомпактнее перевозить. Заказать такую площадку вы можете на нашем сайте. Конкретно это было изготовлено под Капик 120. Сейчас мы уже работаем для модели Capix 60 и также для популярных пил Макита, Девольт. Напишите нам в комментарии, какими пилами вы пользуетесь и для какой пилы бы вы хотели изготовить такую площадку. Всем спасибо. С вами был Михаил.